Неутепленный вентиляционный выход Tile K56 разработан для крови из натуральной черепицы, керамической или цементно-песчаной. Он предназначен для вывода труб вентиляции нежилых, неотапливаемых помещений, типа подвал, погреб, котельная, щитовая и аналогичные. Tile K56 состоит из небольшой трубы с колпаком диаметром 110 мм и проходного элемента основания.